Ну наконец-то мы добрались до нашего самого главного ролика. Те-три ролика можно смотреть. Теорио море меня не интересует. А что нас интересует? У нас, у нас мы мысли немножко более общаем. У нас цель выше. Наша цель спасение области математики, которая называется геометрия треугольника. Ну часть геометрия. Блин, снова мания величия. Как там спасать собрался? у меня уедет а кто не знает это мое альтернативное трезвое эго он вещи со мной спорит а ну со мной спорит да ну сейчас может не спасение а пути найти для нашей области путь выхода из глубочайшего кризиса какого еще кризиса Какого кризиса? Кризис перепроизводства, как в 2029 году. Один на один. Слишком много теорем. Ну, мы расскажем об этом подробно. А сейчас у нас есть план. Будем действовать по плану. Вот он наш план, мы будем по нему действовать. Сначала мы прочтем изумительнейшую лекцию о том, что из себя представляет наука. Геометрия треугольника. А почему это будет лекция изумительнейшая? Потому что она будет опираться на лучшую в мире программу не рада А почему эта программа лучшая в мире? Потому что ей единственное. Да даже можно сказать, что это и самая худшая программа в мире. Может быть так, сказать, может быть так. Но я как всегда, когда стакан наполовину на полный, он наполовину пуст или наполовину полный. Но мы активисты считаем, что он наполовину полный. Наша программа все-таки лучшая. Хотя она и не хуже одновременно. Ну, ладно. Давайте. Геометрия треугольника. Что известно про треугольник? Во-первых, то, что в нем в одной точке пересекаются все медианы и все бисектрисы. И тут начинается сразу же красивость. Войдём бисектрисы и любую другую точку. Вот наша любая другая точка здесь есть. Вот она, вот она другая точка. И тогда оказывается, что если все эти, вот эти, величины, все эти лучи, две луча относить, отразить относительно биссектрис соответствующие, то они тоже пересекутся, пересекутся в одной точке. Это так называемое изогональное сопряжение. И вот ищем. Видите, это изогональная точка. Ну, все биссектрисы. Все лучи это отразили симметрично относительно беседлись, и они всегда пересекаются в одной точке. Теория вот такая есть. Изогональное сближение Буква Г. Изогональ, изогональ. Но это еще не все. А теперь возьмем... Мизиона тоже пересекается в одной точке. А теперь возьмем и продолжим сюда, и отразим их относительно центра образуем новый луч. Здесь, здесь и здесь. И получим так называемое изотомическое напряжение. Изотом... Изотомическое сопряжение. Тоже пересекус в одной точке. То, что изогонали пересекус в одной точке, это достаточно сложно доказать. Ну и сложно как-то там, надо доказывать. А то, что изотомически, это совсем просто. Ну, это надо просто афинное преобразование сделать. Ну, грубо говоря, подвигать, что сохраняться. Ну, не будем. Это мусорить в себя новыми словами. Так что, договорились, для любой точки, для любой точки вообще, существует изогональ, изогональное сопряжение, и изотома, изотомический сопряжение. Это основа геометрии треугольника. Итак, в своей лекции мы находимся вот здесь. А нас все идет по плану. Все идет по плану, Смотрите, мы можем взять изогональное сопряжение, потом истомическое. Потом, потом снова изна... брать стомическое бесмысленно, потому что мы примем прежнюю точку. Но мы можем взять снова изогональное, снова истомическая. И взять так несколько раз. Вот возьмем, например, так. Возьмем, выберем точку нашу, точку 300 300 Это абстрактная точка, которая есть. И возьмем 10 этих самых и поводим. И вот получается такие фрактальчики странные. Вот они сюда идут, вот они. Вот так улетает. Ну, в общем, ничего интересного, да? Похоже на то. Ну ладно, замнем. Дальше. Смотрите, где то Вот у нас... Здесь мы выбираем точки, да, особые. А вот в ViewPanel ViewG и загонул. Они же те самые точки, но, но их и загонали. А вот в ViewPanelT Здесь те же самое, но и изотомики. И там, и на другой панели то же самое. Это понятно, что... Это, вот это одно и то же. Просто не все занесены. Понятно. У нас есть точка пересечения медиала. Зато мы брать не можем. Получится то же самое. Но можно взять и загонать. Можно взять и загонать. Возьмем ее. Получится точка Лемуана. Просто она здесь обозначена. Вот это изогональ точки пересечения медиан. Очень знаменитая точка. Она встречается вот как раз в бракаре и так далее. А мы к ней будем возвращаться не раз. А теперь, если мы возьмем точку пересечения биссектрис и построим, построим или наоборот, изо, изо, изотомика. Изотомический вариант Получится в пересечения анти-биссектрис. Это вот называется биссектриса, а эти, которые через относительно медиана отражены, называются анти -биссектрис. Они там, типа, отношение, по-моему, этого, квадрату этого, то, что это, квадрата этого, что-то что вроде этого. Ну, понятно. Пойдем дальше. Короче, две новые, особые точки треугольника. есть возьмем точку пересечения высот. Вот это И куда перейдет нас изогональное сопряжение? Аккуратно в точку списанной окружности окружность. Центр списанной окружности. Вот бесед, бесед, все хорошо видно. Что аккуратно перешло в арта центр. А что если мы возьмем изотовик? Я не знаю, что будет. Не смотрел. Омотается и все идет по плану. Ну вообще в треугольнике все пересекается в одной точке. Почти все. Ну, фирма мы вспоминали. по где-то там мы записали первая, вторая точка фирма. А вот нагеля. Сейчас мы сделаем фирма, убираем и нагили рисуем. То есть вот в невписанной окружности пересечения тоже тоже собирается в одну точку. Там еще точки есть, потому что из этой точки можно протащить, из этой точки можно куда-нибудь вот попустить туда. А вот точка жаргона. Вот смотрите, мы вписываем окружность, берем точки касания, давайте точки нагеря уберем, и тор пересекается в одной точке. Это не точка пересечения биссектрис. Вот бисектрисы, бисектрис, это вот они. А это точка жаргона. То есть возьмем точку жоргона и точку маргера. В каком он находится сопряжении? В изотомическом. Смотрите, все эти вещи симметрично относительно середины. Это, это, это, это, это. Вот медиана. А например, давайте возьмем за Возьмем и найдем, найдем. Изогональное сопряжение к точке Магеля. И что мы получим? Смотрим в Википедии. Так, с точки Верриера. Центр положительной гемотатии, вписанной и описанной окружности. Сейчас посмотрим, посмотрим. Вот у нас вписанная окружность, окружность а вот у нас описанная окружность. Ну, давайте посмотрим. Нам надо найти изогонай вот к этой точке. Они утверждают, что это... Ага. на точке пересечения беседы, надо найти вот на этой э, прямой, вот на этой прямой, такую точку, чтобы расстояние это вот это к этому расстав... относилось как это к этому. Это где-то будет, не знаю, где-то здесь. Наверное, где-то здесь. Здесь, ну, здесь почти, почти одна вторая. Это вот здесь. Где-то вот здесь будет. Да, ну и похоже, да, эзотомическая. Это эзотомическая будет. Это эзотомическая будет. Это тоже эзотомическая. Ну да, похоже на правду. Так, дальше у нас точки бракана. Знаете ли вы, что если... Отложить угол омега, равен артангесу, сумма катангельсов этих углов больших, вот с этой стороны, то они сойдутся в одной точке. Потом с другой стороны они сойдутся в другой точке. То есть по часовой стрелке получится эта точка, а против часовой стрелки эта точка называется угол, угол бракара. А точка называется точками бракара. Угол единственный, <coughs> угол для которого это, эти точки совпадут, а иначе будут треугольники. Вот такой красивый результат получен еще в пушкинские времена. Сейчас посмотрим. Нифига себе. В 1816 году Пушкин еще молодым был, а уже были получены точки Братара. Здорово. А вот они, голубчики, первая точка Братара и вторая точка Братара. Ясно, что они находятся в изоганальном сопряжении. Это очевидно. Вернемся к нашим любимым точкам Морли. Что будет изогональным сопряжением для этой точки? Не догадывайтесь. будет вот эта точка. Для этой вот эта, а для этой вот эта. Поэтому, естественно, если это будет вторая точка Морли, то это будет третья. Изогональные сопряжения тоже пересекутся в одной точке. А это будет лежать между ними. Странно, что я нигде не могу найти этого результата. Это и эта изогонально сопряжена этой. Мы рассмотрели пять точек, а на самом деле их сотни. Ну, завершим на этом свой обзор. Кстати, каждая точка имеет свое изогональное сопряжение, изотомическое сопряжение. И все они сложным образом как-то перепутаны между собой. Давайте разберем еще несколько теорем. И по но первое, что надо обязательно упомянуть, это, конечно, окружность эзера. Возьмем серединный треугольник и опишем а вокруг него окружность. Серединки будут находиться на нем, основания высот будет находиться на нем. И еще там какие три -то какие-то точки, какие-то серединки. Сейчас посмотрим. Следующим пунктом у нас прямая нагеля. Что она говорит? Что точка пересечения бисектрис, точка пересечения медиан, точка шпикера, ну это центр вписанной окружности серединого треугольника, и точка Нагеля лежат на одной прямой. Причем расстояние в долях две доли от точки пересечения бисектрис до точки пересечения медиан, потом одна доля до точки шпикера, а потом три доля до точки нагеля. Вот такие пироги. Красиво. Прямая называется прямой нагелем. Следующим пунктом у нас э, окружность бракара. Возьмем точку Лемуана, арт-центр, центр описанной окружности, и точки бракара. Они образуют такую вот фигурку красивую. Она вписана в окружность бракара. Вот и все. Очень красиво. Сейчас, сейчас покажу сделаем движение. Ну и последним пунктом изложен то, что мы называем теоремой Симпсона. Ну, Симпсон какой-то монарх был не в Пушкинске, а вообще в времена. Да и вообще это не его теорема. Ну, короче. Это не важно. Вот именно эта теорема, по моему мнению, самая красивая теорема всей геометрии. Антиорема. Давайте изложим вам несколько этапов. Есть треугольник. Вокруг него можно описать окружность. И в него можно вписать равносторонний треугольник. Правильно? Правильно. Можно. Дальше есть тоже треугольник. Есть срединный треугольник. И вокруг него тоже можно описать окружность. И вокруг него можно тоже описать, но уже тоже разносторонний треугольник. Эти треугольники будут одинакового размера. Что тот, что этот. Я хочу сказать только это. Почему? Потому что радиус этого в два раза меньше радиуса этого. Понятно, а что они получатся одинаковыми. Всегда. Это ясно. Первый пункт изложили. Дальше второй пункт. Возьмем описанную окружность. Тогда, если возьмем любую точку и положим сюда три высоты, проведем, то они будут лежать на одной прямой. Ну, есть такой факт. Скажем, что есть. Потом покажем. Ну и последнее. Возьмем наш треугольник Морли, тот же самый, который образовывался от от Морли. Помните? И поместим его аккуратненько вот в эту описанную окружность. Описано, так лежит. А вот в эту окружность поместим другой, описанный в обратную сторону. И вот у нас остается два, два таких треугольника. Вот, этот. вот этот наш треугольник, а вот один треугольник, вот другой треугольник. Этот треугольник в описанной окружности, а этот описан вокруг, вписанный в серединный треугольник. Теперь как раз окажется, что с этого треугольника основания наших перпендикуляров будут как раз сторонами этого круглостороннего треугольника. Вот смотрим, вот наш треугольник, вот наш треугольник, выделенный серым, вот наша описанная окружность. вот треугольник первый, он зеленого цвета. с него опускаем перпендикуляры на сторону треугольника. И они оказываются аккуратно, лежат вот эти перпендикуляры. А вот это белое оказывается вот этой стороной, это вот этой стороной, а это вот этой стороной. Ну и, и, и напишем. Можно как на огонь смотреть вечно. Очень красиво. Ну что, итак, в своих душевных исканиях мы приблизились к главным. Дама. Наук, который называется геометрия треугольника. Сотни особых точек треугольника и сотни тысяч. Они привели очень Мы привели только первые пять. У нас настосил их сотни тысяч. В математике двух прошлых веков знатно поработали и тем самым, что угробили свою науку окончательно. Знаете, когда появились первые бактерии, там что-то ели, а испражнялись кислородом. И когда вот кислорода стало настолько много, что они практически все сдохли. Ушли там все водородные ключи, куда-то туда, где можно было хоть как-то жить. С математики, которые занимались геометрией треугольника, нашло что-то подобное. Теорему отскрылись столько, что все они математики сами собой рассосались. Всяких их осталось от всего 5-6 человек на всей планете. А было ого. Да, да и то наверняка не у нас а в Америках. И это было, к сожалению, неизбежно. Но открою я сейчас очередную 1017-ю теорему. И ко всем. Ну посмотрите, и посмотрите, какая она красивая. А мне говорят. 117 тоже красиво. Отстань. Я пошел в тоски. Неизвестно, потому что отсутствует критерий. Какая терема хорошая, какая не очень. Все, тупик. И никто не знает, что делать. Никто, кроме. Теремии. Сейчас мы подойдем к этой аморфно странной пахнущей протоплазме. В науке, которая называется геометрикой треугольника. Сунем туда два электрода и включим рубильник. И у нас начнет из нее появляться нечто. Какой-то малый Франкенштейн. Мы будем говорить только о теоремах особого рода. И все наши теоремы будут стандартизированы. То есть у нас теоремы вообще бесконечное число, так что мелочиться. Если мы возьмем от них не включаясь, то мы Наша теорема состоит из атомов. Один атом может быть тоже теоремой. Представим, что мы нарисовали произвольный треугольник и поставили вообще все его особые точки, все зигональные сопряжения, все изотомические сопряжения, все треугольники, которые возникают в теоремах и так далее. Из всего этого конгломерата мы выбираем 16 точек, которые могут между, разумеется, между собой совпадать. Образуем 8 пар. Пары преобразуются в 8 прямых. Разбиваем их на 4 пары, находим пересечение и в конце остаются 4 точки. Если они лежат на одной окружности, то мы называем это атомы. Когда они лежат на окружности, не лежат, мы слушаем просто нашу программу. А сейчас скажем главное. В каждом атоме существует n, число несовпадающих точек. n больше равно 4, 4 минимум. И, и меньше равно 16. 16 максимальное число. Назовем число n-3, Глубокоумием данного атома. Очень красивое слово. По-английски deep mindness. Далее. Все наши атомы могут слагаться в некий ориентированный сходящийся граф. Вот эта точка означает, что в базовых точках этого атома содержится вот центр определенной окружности. Это все понятно. Каждый атом находится в начале ориентированного ребра, своим концом должен превращаться в базовой точке другого атома. Граф связанный, на самом вершине, в самом конце тоже находится атом. И он, кстати, может образовывать не окружность, а прямую из трех точек. Нам же никуда не должен идти, ребром. Этот, этот графт и образует нашу теорему. А ее теорема, полученная глубокоумия, да, это просто сумма всех, до маленьких атомов, всех его атомов. И декларируем, что чем больше глубокоумия, тем лучше. Чем запутаннее, тем интереснее. Мы как уходим от неопределимого понятия красота к определяемому понятию труднодоказуемости, ну, так сказать, кавычках труднодоказуемости. Или по-нашему глубокоумия. Ну ясно, что при 16 разных точек доказать, что данный атом, доказать данную теорему данный атом будет намного труднее, чем нам сказать, для раума 5. Ну, что скажешь? Обхвати голову руками. И ты слушай, ты обхвати и сиди так не неделю. И думай, думай, думай над нашим определением. И в конце ты придешь к выводу, что наше определение не просто гениально, оно не Понимаете? Сейчас глубоко умные теоремы, которых мы еще не открыли, но подозреваем, что они есть находится начисто за пределами интересов математики. Говорит, что чем сложнее формировка, тем лучше это как-то противоречит базовым математическому принципу. Все, ну то, что вы говорите, ну это же некрасиво. Да кто вам это сказал? Вот как раз это-то и по-настоящему красиво. По-настоящему прекрасно. Если мы суперкомпьютер, то этой программы найдут теоремы такого глубокового кауме, Может, конечно, не найду. При том, что найду. Тогда я возьму их и пойду к тем шести профессионалам Земли, которые занимаются геометрами треугольниками, и спрошу, может это доказать? Тебе выключили голову скорую, Нет. И что же получается, скажу, ответ: У вас в ну, неожиданно образовался миллион новых проблем. С этим явно надо что-то делать. Появятся а движухи в сонном царстве. Как бы сказать, выражаясь языком биологии, у вас, математика, внезапно образуется твердая хорда, скелет. четкое цифровое выражение для качества теоремы. И тут возникнут все предпосылки для дальнейшего кембрийского взрыва. Кстати, сразу возникает еще один совершенно фундаментальный вопрос. Существует ли теорема с бесконечным глубокоумием? Это что касается глубокоумия теорем. Но, аналогично можно определить и для особой точки. Глубокоумия особой точки равняется максимальной глубокоумии той теоремы, в которой она принимает участие. Очень точно. Вот мы есть View panels, есть View Изогональ, Изотолик и View, view, view, view -factor. Надо поставить эти вопросики. Этим мы займемся в следующий раз. И последнее стетское добавление. Давайте скажем, что все три конкретные точки, сама точка, ее изогональное сопряжение и изотопическое как бы одно и то же. То есть мы можем через ребурограф передать не только сам полученный центр окружности, но и из любого его сопряжения. Точное и то, правильное дополнение, чтобы не платить вопросики. В следующем ролике, возможности, попытаемся заполнить эти вопросики и сформулируем первое, так сказать, теорему, которая состоит не из атомов, а из нескольких атомов. И найдем первую неатомную теорему, а теорему, которая состоит из целой молекулы атомов.